всем привет дорогие друзья с вами канал Криптошарк. в этом видео у нас будет конкурс конкурс будет, конечно крутейший. разыгрываем монеты bitcoin как видите у нас уже здесь планчик мощный это проект о котором я вот только снял видео вам рассказал в общем проект крутой разыгрываем хорошие скажем так монеты разыгрываем хорошие бабки это у нас на будет одна мастернода. одна мастер это три с половиной тысячи монет в общем смотрите как вы видите, да, у нас даже называется конкурс. Есть 3,5 тысячи монет на конкурс. Поэтому как бы все чисто, все ровно, все предполагается. А, так, ну монеты как бы вы уже увидели. Поэтому, что дальше у нас? А, условия конкурса какие? Мы решили разбить призовой фонд на 3 места. Первое место это у нас будет 2000 монет. Второе место это у нас будет 1000 монет. И третье место это у нас будет 500 монет. В общем, призы, конечно, хорошие. Если по цене по приселу считать, как сейчас продают это одно мастерно, это пол биткоина. Это как бы, очень хорошие большие деньги. Поэтому условия конкурса таковы. Подписочка на Discord по стандарту. Должны быть Discord. А потом а, этот, оставить отзыв на форуме Bitcoin Talk. После этого залетайте на Twitter, подписывайтесь к ним на Twitter. В принципе, почти все. Но главное, это еще быть подписчиком канала, поставить лайк под видео и, скажем так, свои результаты, определенные в работе, вместе с кошельком кидайте в комментарии под видео. Потом, как обычно, по стандарту мы запускаем стрим и на стриме мы, получается, делаем конкурс рандомайзером каким-нибудь там. Любой найдем. Проведем конкурс, поэтому что могу пожелать вам только удачи кто-то из вас победит ну и опять же как обычно от себя я немного разыграю своих личных средств поэтому на конкурсе будет весело давайте ребята принимать участие в конкурсе в общем всем удачи и всем пока